В Одессе сегодня ночью с интервалом буквально в пять минут произошли два взрыва. Неизвестные привели в действие устройства, закрепленные на металлических конструкциях билбордов. Взрывотехники оценили мощность устройств. В 200 граммов тратило каждый. В результате изуродованы два рекламных счета с патриотическими плакатами и газетный киоск. Жертвы пострадавших нет. Милиции и следователи выясняют обстоятельства. И это уже не первый взрыв в Одессе за последний месяц. На Украине в ожидании дефолта произошел обвал на рынке облигаций. Только за три дня ценные бумаги потеряли почти 10% своей стоимости. Падение произошло сразу после заявлений украинского Минфина о прекращении платежей в пользу кредиторов, если те не пойдут на реструктуризацию долгов. А это главное условие для получения новых траншей финансовой помощи от МВФ. При этом за громкими заявлениями премьера Украины Яценюка о том, что власти не будут погашать долги за счет населения, Скорее всего, стоит простое нежелание или невозможность платить. Времени у Киева почти не осталось уже на следующей неделе. Украина должна выплатить сразу два купонных платежа, в том числе и России, на 75 миллионов долларов. Конгресс США запретил Пентагону поставлять на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы, а также тренировать и снабжать батальон АЗОВ. Парламентарии назвали его омерзительным нацистским формированием. Поправки стали реакцией на целый ряд публикаций в американской прессе, в которых шокированные журналисты пишут об откровенно фашистских взглядах руководства и бойцов АЗОВа. О том, почему Конгресс наконец заметил существование украинских неонацистов из США, Александр Христенко. Пожалуй, впервые в стенах Конгресса членов украинского добровольческого подразделения официально признали неонацистами. Речь о батальоне Азов, который воюет в Донбассе, и известен не столько военными победами, сколько зверствами в отношении мирного населения и мародерством. Джон Коннерс инициировал поправку и за нее проголосовали о том, что американцы не будут тренировать боевиков Азова, которых конгрессмен назвал омерзительными. Я предлагаю ввести запрет на подготовку и любую другую помощь этому неонацистскому украинскому формированию. Характеристику этому батальону дал журнал Foreign Policy. Я цитирую, откровенно неонацистский и фашистский. И это не единичный отзыв. Во множестве новостных изданий подчеркивалось, что в этой военизированной группировке доминируют идеи антисемитизма и превосходства белой расы. Своих взглядов члены Азова особо и не скрывают. И с гордостью носят шевроны, в центре которых видоизмененная свод... Властика, Вольфс Ангель в переводе с немецкого, волчий крюк. В нацистской Германии это изображение закрепила за собой вторая танковая дивизия СС Дас Райх. Сейчас Конгресс, по сути, признал, что и украинские власти поддерживают неонацистскую идеологию. Ведь среди отцов-основателей Азова депутаты-радикалы Олег Лешко и Игорь Масейчук батальон является частью так называемой нацгвардии, которая входит в систему МВД Украины. А министр внутренних дел Арсен Аваков с гордостью заявлял, что у него на Азов особые планы. Глава украинского МВД недавно объявил, что батальон окажется в числе подразделений, которые будут получать военную помощь от запада Союзников, в том числе и от Соединенных Штатов. На знамени бойцов Азовы неонацистский символ. Действие этой группировки противоречит американским ценностям. И когда конфликт на юго-востоке прекратится, бойцы этого батальона будут представлять серьезную угрозу для украинского правительства и украинского народа. Тем не менее, США не отказываются от планов тренировать украинские вооруженные силы, а Конгресс настаивает, что нужно поставить и американское оружие. Раньше его называли летальное, теперь для благословия употребляют слово «оборонительное». В списке минометы, противотанковые комплексы «Дживелин», гранатометы, боеприпасы. Россия и Европа резко против поставок американского оружия Украине, считая, что это только приведет к росту числа жертв. Американские конгрессмены, напротив, поддерживают и продолжают лоббировать эту идею, сделав всего лишь одно исключение – запрет на поставку ПЗРК – переносных зенитно-ракетных комплексов. В связи с этим вспоминали Афганистан, когда баджахеды которых вооружали Соединенные Штаты при Встретились в итоге в Аль-Каиду и устроили в Америке 11 сентября. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести. Вашингтон, США.